Привет, привет, мои дорогие, вы на канале LPS. Сегодня мы с вами поговорим о рабочих процессах на канале или о том, сколько нужно проделать всякой разной работы для того, чтобы создать видео. Я хочу вам показать, из чего я делаю декорации, немножко показать вам, что я использую для того, чтобы создавать фоны, откуда я их беру и немножко покажу вам сам процесс. Сегодня я покажу вам, как я делаю свои декорации. Смотрите, коробка от мебели, которую недавно я купила в фикс прайсе. От нее я отрезаю нижнюю часть. Мне очень нравится этот заборчик, напечатанный на бумаге. Поэтому я решила, что не стоит его выбрасывать. Я его аккуратно подрежу. Буду делать это следующим образом. Начиная от края, я подрезаю уголочки в одну сторону. Теперь я отгибаю каждую центральную часть уже внутрь. Теперь маленькими ножничками я аккуратно отстригаю эти отогнутые краешки. Вот такой очаровательный заборчик у меня получился. Циферку в конце я не буду отрезать. Я приклею сюда пару цветочков. Я люблю создавать интересные декорации из старых коробок. Никогда их сразу не выбрасываю для того, чтобы придумать что-то интересное. Также я всегда оставляю вот этот прозрачный пластик. Он пригодится при обработке, при работе с домиками для LPS. Можно вставлять в окна. Можно также делать кое-какие аксессуары из прозрачного пластика. На упаковке есть какой-то пластик, не спешите его выбрасывать, иногда из него можно вырезать что-то интересное. На примере я вам сейчас покажу, смотрите, это вот такой картон. Видите, вставочка. Эта картонка, она была внутри коробки с пазлами пазлом мы, естественно, играли, мы собирали его. А вот такой кусок картона, посмотрите, он ровный, четкий, белый. Из него я сделала сцену, которую вы видели в сериале «Школьная любовь» во время выступления Майка и Клео в концерте Ромео и Джульетта в пейсе. Вот. А также я рисую сама на них рисунки. Рисунки я стараюсь рисовать такими, чтобы их можно было дополнить например, какими-то уже существующими декорациями. Например, у меня есть вот такие деревья, которые я часто использую в своих сериалах. Вот Они мне очень нравятся, они прикольные. И когда я разрисовываю декорации, я тоже рисую деревья, похожие на те, что у меня есть в, в, в, ну, в виде аксессуаров. И когда я выставляю экспозицию, они всегда очень хорошо дополняют друг друга. Это, вот, например, такой фрагмент моря. Мне он очень понравился, он очень классный. Это панорамный вид. Представьте, можно сделать съемочку и как раз поставить на заднем плане вот такую декорацию, будет смотреться очень красиво. А декорация это очень просто, я вырезала из коробки, в которой продавались цветные карандаши. Также я хочу вам показать вам вот такой вспененный пластик. Я тоже его не выбрасываю, это у меня кусочек, когда телефон заказывала, был в коробке проложен. Вот или, или по-моему он пришел вместе с чехлом с Алиэкспресса, скорее всего с чехлом вот, и я не выбрасываю вспененный полиэтилен, потому что из него можно сделать, например, матрасик в кроватку для ЛПС сделать тканевый чехол, натянуть и получится он и мягкий и форму хорошо держит очень легкий, то есть любая конструкция даже Кроватки, которые сделаны в Сальваниан С Некоторые кроватки они идут половиной из пластика, а половиной из картона. Если кто-то не знал, то есть и такие. Я чуть позже покажу. Сейчас найду одну минутку. Вот кроватка, о которой я говорю. Значит, я бы ни за что не догадалась, из чего она сделала, если однажды кто-то не наступил на нее из детей. И вот что с ней произошло. Смотрите, она ее просто раздавили. Я, честно, думала, на самом деле, что это пластик. То есть здесь пластиковые вставочки все смотрите красивая роспись тут розовыми листочками все пластиковые спинка из все красиво и вдруг бах и вот так смотрите то есть я не знала в чем причина а потом выяснилось смотрите что это просто картонка это вот такая картонка которая сложена и такая кроватка, она недолговечная, и, конечно, если тут ее как-то нагружать, ее просто расплющит. Поэтому вот такой матрасик, сделанный из легкого спененного полиэтилена, одетый в тканевый чехол, будет очень легким, красивым, функциональным, и им будет легко и надежно играть. А эту кроватку я буду реставрировать она, к сожалению, в таком виде меня совсем не радует мне хочется, чтобы она была во-первых чистенькая может быть ее можно почистить и вот этот каркасик, я его пока не выбрасываю я думаю, что может быть я его как-то смогу проклеить, укрепить чем-нибудь чтобы она вот в этом месте не провисала и еще послужила и порадовала меня так она мне очень нравится, цвет вообще обалденный люблю розовый, люблю гарашек. А вот смотрите, также я использую части каких-то вырезок из картонных коробок на своих декорациях. Мне очень понравилась коробка с цветными карандашами, в которой, на которой были нарисованы вот эти животные. Также вот такие фольгированные вставки, это тоже коробка из-под конфет, смотрите, с золотыми фольгированными вставками. Мне очень понравился этот материал, я добавляю периодически в декорации, смотрится ярко, красочно, красиво. И честно признаться, вот так, наверное, я первый раз показываю свои декорации вот, вблизи, потому что в основном всегда у меня фокус идет на пэта, то есть вот смотрите, да. Дружок, вот Фокус на пэта И то, что происходит там сзади Сейчас ага. Вот То, что происходит там сзади В принципе, размыто И ты особо никогда на детали не обращаешь внимания Поэтому создавайте декорации А эта декорация Я от нее немножко уже устала Она такая яркая, бешеная И я... у меня есть такое желание Сейчас переделать ее, делать новую декорацию Вот, Чтобы в кадрах все время были разные фоны Это интересно Смотрится классно и творчески, индивидуально. И считаю, что вообще декораций должно быть много, они должны быть все разные. Ну что ж, мои дорогие друзья, я была очень рада показать вам немножко закулисье канала САВЛПС. Потому что это очень важно, чтобы вы понимали, какая огромная работа проделывается мастерами, которые ведут каналы. На самом деле, когда я вижу канал, где сделан дизайн канала, где какая-то концепция придумана, где человек потратил время, чтобы выставить хотя бы даже одно, два или три видео, пусть между ними большой промежуток времени, но когда я вижу видео сами, они смонтированы, они красиво оформлены, у них сделана красивая обложка. Я вижу, что человек старался, делал монтаж и так далее. На самом деле, мне немножко грустно, что такие каналы остаются недооцененными. Я всегда подписываюсь на такие каналы. Я поощряю мастеров работать больше. Это на самом деле очень здорово. И считаю, что, ребята, если мы хотим, чтобы мир ЛПС существовал дальше, мы должны друг друга поддерживать и подписываться друг на друга на, на каналы. Именно показать друг другу, что мы друг друга ценим, что это для нас важно, и быть объединенными какими-то общими усилиями, общими стараниями. Тогда вместе у нас все получится. И я также прошу всегда, не забывая, прошу вас подписываться на мой канал. Я прошу вас подписываться не только на мой канал, а вообще на каналы, связанные с ЛПС, потому что э, эта тема она интересная, она не угасает. И очень бы не хотелось, чтобы просто ушли в века э, этой прекрасной эпохи ЛПС. Очень хочется, чтобы не лололупсы были в Ютубе, да, а чтобы наши любимые поэтики оставались здесь. Наша огромная, огромная популяция петшопов. Если вам интересно узнать о том, как продвигать канал, каналы на ютубе, если вам интересно узнать, что нужно делать для того, чтобы ваши видео замечали, пишите ваши вопросы в сообществе моего канала, и я буду думать, как, как эту тему обсуждать в следующих видео. На самом деле это очень важно, многих авторов это волнует и буквально недавно, буквально вчера одна девочка здесь у меня в городе спрашивала меня, как я поддерживаю актив на своем канале. Это очень большая тема, я предлагаю просто колоссальное количество времени и силы труда для этого. И конечно, когда вы ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, для меня это самая большая награда. Я очень рада трудиться для того, чтобы и вам было интересно смотреть мой канал. Также я и сама в общем увлечена этим процессом, мне очень нравится. Я очень люблю пэтиков и мне очень хочется, чтобы пэтики существовали очень долго, чтобы их выпускали, чтобы может быть Hasbro обратили внимание на то, что мы все еще популярны и чтобы они запустили какую-то новую волну, новый движ. Так, например, однажды, если мы вспомним My Little Pony, лошадки, которые были в начале 80-х годов, как они были ультрапопулярны, а потом все про них забыли, и вдруг бах, представьте, они снова появляются. Да, они уже все другие, переработанные, но они очень популярные были второй раз. У LPS тоже уже было такое, что первая волна прошла, потом они запустили вторую волну достаточно быстро. Но я уверена, что если они немножечко подумают над тем, как сделать еще более интересные домики, еще более, больше интересный интерактив, еще больше интересных пэтиков для своих фанатов, то в третья волна ЛПС от Хасбро будет такой же желанной, как и две предыдущие. Очень хочется быть услышанной. Надеюсь, что говорю это все не просто в воздух. Люблю вас всех, дорогие мои друзья, дорогие подписчики. И желаю вам всего самого-самого наилучшего. И также, конечно же, прошу ваших советов. И поделиться своим опытом и впечатлениями в сообществе канала. Я вас всех очень люблю. До новых встреч, друзья!